Друзья, всем привет! Смотрите, где находятся все тренинги, обучающие видео. Подпишитесь на мой канал, вот Александр Потапов. И здесь у меня много видео, вот раздел «Видео». Разные видео, здесь очень много полезной информации. Что касается тренингов, нажимаете «Плейлисты». И в листах, листайте справа, вот здесь тренинги для партнеров. Нажимаете тренинги для партнеров. Всем привет, друзья. Смотрите, что нужно делать новичку, когда он только подписался. И в этом видео рассказывают, что нужно делать новичку. Второе видео – бинарная квалификация. Здесь рассказывается, что нужно делать, ну, чтобы бинарно квалифицироваться. Дальше идет обучающий тренинг. Потом базовая школа для новичка. Здесь все объясняется, рассказывается, все понятно. Карьерная лестница Иран. Как, Этот сегмент? Как подписывать людей в бизнес? Нужно натренировать свои мышцы, мускулы. Как подписывать мы... людей часть 2? Подумать? Нет, это не для меня. Я это знаю, я это видел. Затем вот есть третья для новичков. Первые шаги в бизнесе Сергея Попова он делится своими фишками. По линии 50%. Стартовый тренинг для новичка вот 3 января. Виды дохода, дохода и карьерная лестница. Здесь все есть пошагово. Можно посмотреть подробный маркетинг план. есть даже тренинг как подписывать. Десять и более человек в первый месяц, вот. Рафаэль Валеев рассказывает. Много серьезнее относиться. Тренинги для новичков, вот такие вам Это автоматический заказ. И один раз в месяц. Поэтому подпишитесь на мой канал. Еще раз. Мой канал видео, плейлисты и в плейлистах вы найдете тренинги для партнеров. И вот здесь найдите все тренинги, посмотрите. Не все за один день, а один-два тренинга в день. Быстрее разберетесь, быстрее начнете зарабатывать деньги. Начнете действовать быстро, будете зарабатывать еще быстрее. Все, всем желаю удачи. Всем пока-пока.